Всем привет! Вышел сегодня видео да, от нашего коллеги Алексея с канала Бакла Дрон, ссылку на его канал оставлю в комментариях, это его идея, да? в общем проверял он вибрацию на определенных лопастях, да, то есть от моторов во время их работы, ну проверял на фиме, у которых там постоянно проблема да, там, с трещинами. Давайте проверим тогда на примере SG, SGRC дронов. Сейчас перед вами F22S 4K PRO. Я снял у него лопасти, лопасти да, у него и быстросъемные, в отличие от f 1 s там, если честно, лень крутить. Хотя вот задумка, почему, интересно, вот как раз на гибридных f 1 s у многих в зимний период, большинство, точнее, наблюдается тряска. Да? И, соответственно, желе. Многие уже меняют там, лопасти. Вот на неоригинальные, черный там, ну, естественно, если поставить красный, там плюс 10 сразу к успеху. И типа Тряска пропадает. Возможно, это красный как за какую-либо там вибрации. Давайте проверим это на F22 вообще. Какие будут показатели? Да, вот интересно. Единственное, что. Не будем обращать э, видео ознакомительное, поэтому не будем обращать, что телефон у меня в чехле, хрен с ним, погрешность. Я уже пробовал на другом Android, там другие показатели. Ну, плюс, как получилось, так установил э, телефон. Потому что очень короткие лопасти. Ой, лопасти лучи на F22. Ну, давайте запустим. Меньше слов, больше дела. Ну какое-то, прыгает значение, да? Ну, в среднем ну, где-то 0,6, наверное. От 0,5 до 0, ну, там, 7, 0, 8. Ну, вон 0,6, считай, среднее. Отключим. Это задняя у нас левая. Давайте поставим на переднее правое. Так что не прикасалась, конечно, моторчика. Сейчас до 0 дойдет. Фактически 0 у нас ну здесь цель значения меньше средне выходит ну 0 4 до да? 0 0 3 0 4 плюс-минус я вот начал подниматься ну вот как раз в районе 0 6 становилось давайте на переднее ну, чтобы видно было видео немножко переверну лопасти, не прикасался Давайте. по нулям ну сколько там 0,4 05 да там 04 сегодня выключим включу кстати еще в чехле потому что съезжает э, смартфон если без чехла чехле, кстати, лучше. Не съезжает, не, не притрагивается он с моторчиком. что под наклоном телефон. Ну вот, 0. Ну, те же 0.4. 0.3. В принципе, передние моторы плюс-минус одинаково работают. На одной частоте. Вибрация, да? А вот здесь, как раз, самое первое, чего мы начинали, было видно, по-разному еще раз попробуем будет но ну, опять же 06 здесь попробуем еще раз может погрешность была надо выявлять всегда среднее значение но все равно чуть меньше да то есть разница где-то там 0,2 0,1 в среднем делайте выводы что нужно необходимо сделать для того чтобы исправить это всем спасибо всем пока